Друзья, всем привет! Сегодня мы снимаем второй выпуск на выезд за Спартак и нашего победителя мы отправляем в этот раз в Сочи. День рождения было, правда. Сколько лет исполнилось? Хотелось бы, давайте ставим. И как путяга. Чума, прошло. Школа закончилась. Виноградный день апельсиновый день. Это бомба просто. Дружи Спартака! Не понимал ничего в футболе. Мы сейчас не о женщинах. Я победу с ними. Отмечаю. А Зуев-то этикеткой оторвал. Мы Тут базар номер, пацаны. Мы живем как бы в таком да. году, вот этом адском. Ну что, парни, какой это был год? Это был май. Я, я скажу, что я, их, я его мы, друг. Кстати, в том же матче был охуенный компромисс. Это было 1-0 в нашу пользу. До встречи в Сочи. Здорово, бро. Здорово. Друзья, всем привет, сегодня мы снимаем второй выпуск на выезд за Спартак, и нашего победителя мы отправляем в этот раз в Сочи. Поэтому, братва, все, погнали Погнали выпуск. в бар, дневник фаната, Жананин. Здорово, пацаны. Здорово, здорово. Ну все, сейчас начнем уже, все ну, готовы, а эти, да? эти вот постановочные, постановочные рукопожатия. рукопожатия. Ну-ка, Вась, нашу. Погнали. Начинаем, парни, с разгрева в тамбуре. С нами Миша. Мишаня, здорово. Здравствуй, здравствуй. Тема, как вы знаете, человек, который был в чемпионский сезон с нашим главным тренером и с командой, и с фанатами. И Фил, приветствую. Парни, привет. как настроение? Отлично. Отлично. Yeah. Все Отлично, нормально, размялись уже. Настроение. Ну что, начнем. В общем, ситуация какая? Два участника Фил и Миша. Кто из них больше ответит и правильно на вопросы? Тот, соответственно, едет в Сочи бесплатно. Артем, у нас специальный гость, который будет с ними подогревать. Наш формат, наше шоу, нашу передачу. И задавать тоже также вопросы ребятам и, соответственно, что-то рассказывать от себя. Ну что, парни, погнали? Погнали, погнали. Первый вопрос. Сколько раз Спартак выиграл чемпионат России? Кто первый? Десять. Двадцать. 10. Миша красава. Хотелось бы. Это тост, на самом деле. Типа сколько раз Спартак от России? 20. Да. Второй вопрос. Первый улетает Филу. Парник, кто из бывших Спартаковцев выиграл Лигу Чемпионов и Кубок УЕФА? Аленч. Правильно. Фил. Третий вопрос. В каком году появилось фанатское объединение Форадрия? Счетчик пошел сейчас на экране. Сколько, сколько дается времени? Вот недавно день рождения был у Сколько лет исполнилось Фратри? Ну, давайте 20, допустим. А, сколько лет я число? Я думаю, что 15 есть, исполнилось. Еще раз, еще раз, подождите секунду. Давайте 17. <сíc> Красава! <сíc> И третий балл улетает в филу. 15, брат. Следующий вопрос. В каком году был открыт наш домашний стадион открытие арены? В 2015 В 2014 Первый с... Э, с совершенно В 2014 году. Да. Кто из игроков Спартака провел наибольшее количество матчей в чемпионатах России по футболу? Сразу сделаю небольшую, вот, небольшую подсказку. Это, так скажем, футболист из 90-х по там... Тихонов, Андрей. Титов. Фил. ответ – Титов. Правильный ответ, Титов. Егор Титов, Фил, еще один балл улетает тебе. Так, ну давайте теперь следующий вопрос. Э, в каком году появился видеоблог «Дневник фаната»? Часто ошибешься, но ответ. Ты... Ну, пять лет. Смотрите, сделаю небольшую подсказку. Мы в этом году... Отмечали пять лет. Нет, не пять. Пятнадцать. Не пять, двадцать. Я пусть это, драга, будет я не сказал, мне это не юбилейное число. Ну пусть будет три. Не, не три, шесть, семь, семь, семь. Брат, дневник фанатов, В каком году мы начали снимать? Именно как передачу Дневник фаната, пацаны. Ну я подписал столько. -го Четыре года. 4 -го года. В каком кажется... году? Год, скажите. Шестнадцать. Правильно? И, дорогие друзья... Да! <смех> у нас небольшие изменения в выпуске. Походу, все-таки Тема тоже претендует на выезд за «Спартак». Да. Тем, ну, мне Я кажется, не был. в конце выпуска мы как-то с тобой Я договоримся. Был, да, Братва, идем дальше. С какими фанатами какого московского клуба... Сейчас говорю быстро. Готовьте свои ладони, бить об стол. Дружба у фанатов «Спартака». Торпеда. Правильно. Очередный балл дает Филу и, дорогие друзья, последние два вопроса. Тут реально надо сразу, сразу. Кто последний из вратарей Спартака получал звание вратаря года в России? Ну не Филимонов. После, после Филимонов. Подсказка дойдет. После Филимонова также человечек взял чемпионство Спартаком. Последнее чемпионство. Артем, наверное, уже знает, кто это. Лучший вратарь. Артем точно знает. Конечно. Это прям подсказка такая. Клобовейшая подсказка. А, ну, все, ну то есть, кто, кто в 2016 году, там, да, -го. еще стоял в 2017 году, 16-17, кто стоял у нас на кто воротах стоял? Ну, Лепхов Максименко, кто М -м -м. был тогда. Ну, Ребро, Артем Ребро! Да, защиту там, давайте. Парни, епосель... я перечислял, что, ну. Аргумент, Артем Максименко или Артем Ребро? Я думаю, что Артем Селихов. И, парни, последний вопрос. Я предлагаю его зарядить всем вместе. и даже бал балл, наверное, не Кто считает. чемпион, вопрос будет. Каким зарядом фанат Спартака начинает любой матч своей команды? Боже, Спартак Боже, Спартак храни, дай ему силы, что победил он все клубы страны. страны. Первый блок закончен. Разогрев тамбуре подошел к концу, отправляемся по каютам. И начинается второй блок. Первый блок закончим, пока ведет уверенно Фил. Следующий блок называется «Мы в такие шагали далее». Сейчас будет 5 вопросов, они будут 5 видео вопросов. Мы вам покажем нарезки для наших уважаемых, подписчиков и зрителей, мы вам все покажем сейчас на ютубе. 5 видосов и нужно будет из четырех вариантов ответа угадать правильный. За каждый правильный ответ 2 балла, поэтому, братва, по мы уже размялись, да, Михаил? А лысым 4 балла давали, по Лысым 4? Давай, если Фил будет сейчас в первых двух вопросах уверенно лидировать, мы тебе следующий вопрос за 2 будем засчитывать. Вопрос к Теме. Тем, ты проработал в Спартаке с Массимо года 2, да, примерно? пару сезонов с Заполнились ли у тебя какой-то гол, который был забит нашими футболистами. Вот прям вот в памяти. Ну, голов было на самом деле много э, таких памятных. Один из, э, могу вспомнить, прекрасный гол Жано э, против оренбурга У них дома, это, по-моему, был гол 3-1, если не ошибаюсь. Слету просто он забил под перекладину, вратарь вообще не увидел, куда полетел мяч. Вот это был классный гол, то есть э, в плане... Смотря на него со стороны, как бы это впечатляло. Потом в раздевалке как-то по-особому отмечали, поздравляли. Да нет, как бы я думаю, может быть, если бы это был человек, который неплохо бы умел бить по мячу, может быть, как-то бы особенно отмечали. Но ну, так как уже оно определенно такая высокая техника удара, паса и так далее, это было, это не было нечто таким необычным. Но со стороны это было наблюдать, это было классно. И первое видео, первый вопрос. Это 2011 год, Лига Европы, матч Аякс спартак Спартак был 1-0, кто забил? Дмитрий Камбаров, Рафаэль Кариока, Эйден Магиди или Алекс Мискини-Санчес? Ты знаешь ответ? Только если, наверное, гадать. Михаил? Алекс? Вау, дорогие друзья, коэффициент начал падать. Михаил, здорово. Поздравляю Михаила. Выпьем за это? Давай. Михаил, за это, я думаю, нужно выпить. Кстати, в том же матче был охуенный гол Промеса. Это был 1-0 в нашу пользу. Он забил где-то метров, наверное, с 20. Стрельнул в... С же. Первый гол был тоже охуенный. Но уже оно было более зрелищное, потому что с лету не в том числе <связать> сезоне просто у мяса залетало. Вот матч через матч. Какая-то вообще чумавля просто, да? Каждый. Ты даже глушака Шакану то ёб твою мать. Попал. Да, не, ну он, шлепнул... Вопрос, вообще тоже блин. последние 20 секунд было. Ну, вообще, да, блин, Последняя минута, блядь. Короче, только бояров с 2006 С нальчиком. Да, блядь, это вообще, я понял, был мой один из первых матчей тогда. Я сижу на С2, блядь, батик меня привел. И бояра, був Я думал, таких голов вообще теперь рав нет. Равно, ребят, самый зрелищный да, гол действия вообще атаки это с Зенитом Луис адриана когда не втроем да, Самедов это Ребята, блядь, да. я не видел так. у нас видос красив, есть влад, на ютубе да. российской лиги ну даже в ну понятно в Европе она треугольник треугольник блядь, туда туда комб... Зелуш Адриана а Самедов да. Адриана же он по сути это его это его же фишечка такой, обводяшки такой, обводяшки да, да. такой удар блин Парни, второй видос. А, матч Спартака в Туле а, в том году был последним в сезоне. И закончился поражением 0-3. Ну, Помните ли вы этот матч? Скажу сразу, этот матч был за последние 5 лет. А да, я знаю, это чемпионском, да, да. можно нам разделить. Какой минус? год? 16-17 сезон. Да, 17-й год. Разделим? По балу? Просто по, по, по балу. Просто выпьем за чемпионский год. Вспомним эти золотые времена. Третий вопрос. Гостевой матч Желины в 2010 году был приостановлен на 20 минут из-за беспорядков. Просто были, мне кажется, ломовейшие времена в то время. Спартак в матч матче победил. Это был выезд, Евровые в желину. Как я уже сказал, мы сейчас остановили. Спартак выиграл. Какой был финальный счет? Давайте посмотрим видео. Ну что, парни, какой это был год и какой был счет? Год мы знаем, 2010. Как закончился матч после этих беспорядков? Надо стучать. Ну я предположу, если это все то самое, то это был 3-0. Мне кажется, это был 2-1. 2-1. Правильно ответил Фил. Я тоже думал 2-1 сначала. В 2011 году Спартак играл на выезде. Гостевой матч. И произошли лютые беспорядки. Спартак выиграл 1-0 Что-то был за выезд И какая была команда Думай, думай, думай думай. Все было Самара 2001 год В 2011 год Правильно это был май. Слушай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, я могу и предысторию рассказать, вы давай, давали всем попить пепси-колу там, давай. понимаете. Давай, Тихо, давай, предыстория от Ты Михаила. Послушаем. Не, ну такая, ну я так, я уже рассказал ее. Просто да. всем давали попить водичку там, и как бы эту водичку использовали в нужных целях всем. Нет, действительно, в том матче, значит, руководство, там, не знаю, кто там эти мерчендайзинговые отделы, крылья советов, раздали всем бутылки пепси-колы, и когда там происходил матч, не знаю, от кого прилетела первая бутылка в честь этого, в нашей, либо в Кузьмичевский, на центр ну, Крыльев Советов. После этого началась перепалка этими бутылками и начался «Махач». И даже было, было забавное видео с рекламы Пепси там, да да исполнял. И эту песню исполнял. И Pepsi P.J.R.M.T.E. тоже был. Да, и Pepsi там летали с сектора на сектор, но в итоге, судя по, по, по результату, это была сполнированная акция крылья Советов, но все же Спартак наш непобедимый, и Фанат Спартак победили в этом перекиде. И в этом вопросе по балу уходят ребята. Мы думаем, никто не против. Ну что, братцы, пятый вопрос, заключительный в этом блоке. И вопрос следующий. Когда, Спарта... Когда обществу «Спартак» исполнилось 80 лет, у «Спартака» был матч. Он его вывел со счетом 3-1. Давайте посмотрим видео, и кто первый ответит, нужно угадать, с кем этот матч провел «Спартак». Готовы? Готовы. Смотрим на экран. Итак, Миша был первый. Дядя, это Мордовия в 2015 году. Ну, это правильный ответ, братан. Думаю, по видео было понятно. <звы> ну что, братцы, мы уверенно преодолели экватор нашего выпуска. И как вы знаете, у нас сегодня будет два вопроса от наших специальных гостей от Артема, как вы уже поняли, и от болельщика Спартака, и решил нам помочь, который как раз таки вам, одному, точнее, из вас, сделает. Подарок – это а, проживание в Сочи и билет на футбол. Смотрим и отвечаем. Готовы? Конечно. Погнали. Друзья, привет. Очень рад поучаствовать в дневнике фаната и помочь призами победителям. Вопрос у меня очень простой. Когда впервые Спартак приехал в Сочи и сыграл свой официальный матч в рамках чемпионата России? Удачи. А премьер, премьер без СССР, Короче, Dans. когда Спартак. Когда Спартак. Брат, не 20. Когда Спартак впервые сыграл в Сочи. Давайте так такой вопрос задам. Когда. Какая была команда в Сочи? С кем была спорта? Жемчужный играл, да. Правильно, Михаил. Это был матч Жемчужины. В каком году впервые Спартак с ней сыграл на выезде? И уже как как сыграл Можно я угадаю? Просто. У меня есть просто два варианта. Это 92 или 94? Мне кажется, 93. Не знаю, почему. Посерединке взял. Не, не, я просто сразу хотел сказать. Да, давайте я скажу 92. Пил улетает 3 балла, потому что этот матч сыграл, сыграл со счетом 2-2. <свят> У нас забил бесчастных и черенков. <свят> ну что? Ну, Михаил был близко, бля. С двух сторон подошел, так сказать. Михаил, ты вот. Не ну, попасть! И Это как шлепки-стринги, знаешь, два пальца. <свят> Один палец отсюда, другой с этой. А надо обычные тапки. Надо было, надо было. Думать. Без угар. Ну что, следующий вопрос от нашего специального гостя, от Артема да -да -да -да. Фетисова. Артем, да -да -да -да. ты, как мы уже поняли с командой и знаем, провел больше двух Ел лет. Ел спал. Ел, спал и пил. Тем, вопрос от тебя. Расскажи, может быть, какую-то историю, вопрос парням, который ты считаешь нужным. Как по... все было? Раз мы в теме, рассказываем мы порассказываем друг другу. Вопрос. Господа, 3 апреля 2016 год. Играем дома с Оренбургом. Кто и на какой минуте забил победный гол того матча? Это был промес. Это был дополнительный тайм. Какая минута? Либо Дополнительное 90... время, наверное. Дополнительный тайм, типа Дополнительный тайм. Типа Михаила восемьдесят. Он такой, это был дополнительный. Да я я еще за Голден Гол просто. Судя по броне, да. Я пока не все. Он где сидеет, кстати. Поэтому ты лысый. Поэтому, да да. да еще, и, еще и баллы дают. Я тоже лысый. По 4 балла. Ну короче, это было либо девяносто четвертая, либо девяносто пятая минута. Ну, это точно. Ну, все-таки девяносто четвертая или девяносто пятая. Девяносто пятая. Да, верно, Правильно? 90, да. Ну, секунду, учитывая, что мне дали диапазон. За 8-10 забил про Это выглядит промежуток 9-4 9-5. Ну, вот, в принципе, вот да, Я 95 Михаил, ну. Нет, я тебе скажу, исходя из того, что именно он забил на 95-й, если бы было 4 добавленных минуты, не факт, чтобы мы выиграли в том матче. Поэтому минута всегда играет большую роль в футболе. И не только в футболе. не только в футболе. Только в футболе. Ну, а этот раунд закончен, Баллы перед, вашим, перед вашими глазами. И следующий раунд. Василий. Замена. Друзья, ну что, на замена. Четвертый раунд. Я поменял Серегу на месте руководителя этой организации. Нашей фанатской. Вот, и у нас четвертый вопрос, называется он ⁇ Золотой мой Спартак Москва ⁇ Пацаны, тут немного ностальгии, надо вспомнить, не только чемпионский сезон, но сезоны предыдущие. Вы вообще, пацаны, с какого года болеете за Спартак, скажите? Фил? Я болею с 2008 -го. Нет, О. я болею с 90-го. А ты 20? А ты 20? Я с 97-го года. Может, как играли Спартак Динам Киев? А у тебя какой первый матч? У меня первый был матч с Интером. А, ну. а, да. Но я еще. Это был первый матч, после которого, в общем, все и началось. К чему нужно стремиться? Я да. понял, да, с матча с Динамо. Ну так я болею с 96-го, но это я смотрел, выбирал, не понимал ничего в футболе. Мы сейчас не о женщинах. В 96-м колдотке выбирал. В 96-м не выбирал женщин. Мы о футболе. Тем, а ты когда начал болеть за Спартак? Ребят, за Спартак! С 2000, детства 2016-го, как я попал туда До этого, признаюсь, как я уже признавался Со Спартаком я был не знаком Так как у меня немножко другие обстоятельства в жизни не складывались Поэтому не довелось Но как только я туда то попал, то засосало Все по совести Вот. Итак, у нас 2006 год Вспоминаем матч Лиги Чемпионов И нужно будет назвать соперника Глядя на фото Фото у нас появляется на экране мы долго выходили в эту Лигу чемпионов. Сначала играли против Шерифа, потом играли против Слована. И в группе у нас было три команды. Это Спортинг, Блин, Интер это и Бавария. С Интером, помните, когда команда ехала на метро? Когда да. были жуткие пробки, команда ехала на метро, приехали практически к началу матча, пропустили на первой минуте, закончили 1-0, это... Слован в отборе. Групповой этап это Спортинг, Интер Все, это Спортинг, 100 очков. Итак, твой ответ? Мой ответ спортинг. У нас в этом раунде два балла заправили. Миша ответ, победил. И Миша уходит два балла. Действительно, это спортинг. Красава. Это был Молодец. первый. Как бы вспомнить было. Конечно, это такая Первый ничь, домашний все. матч. Слушай, был... Слушай, я еще маленький был в этот момент. написано Что спортинг? Мне в тот момент столько 32 исполнилось. Какой-то. Да, я уже потучился. И как путяга? Чума. Школа закончилась. Виноградный день, апельсиновый день. Это бомба просто. Апельсиновый день. Отвертка еще. Да, да, да. Этикетку сорвал а черный русский ну, не, рассказывай не, ну, секреты. не молодежь подрастает у нас Поехали. ну так что два балла ушло за спортинг михаила и у нас следующий вопрос опять 2006 год 2006 год матч спартак бавария помните хотя бы домашечка была с баварии у нас и сыграли 2-2. не проиграли баварии дома хорошо да? а я даже знаю, кто забил о да, а вопрос матерился. а вопрос кто забил вопрос кстати кто забил есть варианты ответов но есть можно так сказать мы тебе накинем э -э, бал, э -э, а может быть два. Ну два не, балла. Да, эти варианты. Два, два варианта ответа. Сыграть два, два это факт, стопроцентный. Из песни слов не выкинешь, как говорится. Первый вариант Павлюченко и Титов. Второй вариант Моцарт и Ковач. Третий вариант Павлюченко и Калиниченко. И четвертый вариант. Бетховен и Вивальди. И Бах. И четвертый вариант Калиниченко и Ковач. Все, все перемешалось, да, типа? Кто где? Это был Калина с коучем. Это с точковой тема вышло. Мои 15 лет? ЖБ. Брат, как виноградный день мимо тебя прошел? Ну, <связывающий> нет, нет это, это, это второй курс. Я уже посередине. Да, <связывающий> <связывающий> ну, это какой-то рекламный день. Виноградный день. Давайте умеем, если впадем с Даже можно не узнавать. Два балла, два дает. балла, зеленые <связывающие> варианты. Слушай, Миша, Миша, Миша, вырывается. Вырывается в Сочи буквально. 13-15 счетов. Кто идет? Миша. Да, Миша скоро будет рваться домой. 2003 год. Что сделал Спартак в 2003 году? Последний был великий раз. раз. Могучим. Последний выиграл раз. Кубок. Последний раз выиграл Кубок России Спартак Спартаке в 2003 году. Выиграли 1-0. Играли на стадионе Локомотив. Забил Егор Титов. А кто был соперником Спартака? По финалу Кубка России в 2003 год. Пацаны, специально для вас варианты ответов. Зенит, Крылья Советов, Ростов, Локомотив. Скорее всего, это были самарские пацаны. Ну, я сказал, да, это самарские пацаны. Фил, есть варианты? Ну, пусть будет Зенит. Зенит, Калисоветов, Ростов, Локомотив. Ну, пацаны оба неправильно ответили. Локомотив? И остается, что... Втроем неправильно ответили. Ростов никому по баллам не даем. Да, 0-0 по баллам. С Ростовым играли, счет был 1-0. Помнишь, что 3. Кто на воротах был у Спартака тогда? Алексей Зуев. Леха Зуев. Зуев. Пусти, родная, умоляю. Ждут меня в сокольниках, друзья. Я победу с ними отмечаю. А Зуев-то этикетку я оторвал. Да, да, да. Он ее перед игрой. А то и во время. Пацаны, ну короче, никому балл не засчитан. 15-13. У нас упорная борьба по 2 балла. Я тут сказал, это разогревочный, разогревочный вопрос. Разогревочный да. вопрос. Нет, разогревочный был в каком году. Да, Малаха, да. да. На налохать извините. Давайте Теме их. пару вопросов 2016 -го года. А Теме, кстати, вопрос есть. Пацаны, слушай, вот, слушай ты как э, в воду глядел? Реально, вопрос про 16-17 год, про чемпионский сезон. Если вы не ответите, пацаны, а Тема ответят. Мы просто его отправляем в Сочи. Может быть, Тёма там первый ответил? Имейте в виду. Не, ну. Тёма ответит. За все За всё ответит. Тёма за счёт не платят. Сколько побед одержал Спартак в чемпионском сезоне в РПЛ? Сезон был с 16-18 года. Сван Сванцик. Пацаны, не знаю, что он сказал, но... По-немецки ты? Я... Но, пацаны, oui. если ответов, если oui. надо ответов, 20, 21, 22 или 23. 23. За два года? Надо хлопнуть. За два сезона? Нет, за один сезон, чемпионский да сезон. сезон. Чемпионский. Тема знает, не 23 от Фила, значит... Бля, пацаны, я не, точно не скажу. Давайте я скажу 21. 22 победы. Как год рождения Спартака в 20 веке? Тонко. тонко. Это... Нет, это... Это... Давай туда, конечно. А Тёме пиво принесите в счет, который он не платит, пожалуйста. А он там стоит. Тёма вам урок преподал небольшой, да, теперь урок для вас. Вернее, теперь урок для него от вас. В те годы он за Спартак еще не болел. А вы как раз подкрадывались к этому достижению, главному в вашей жизни на данный момент. Спартак имеет уникальное достижение. Это 6 побед в Лиге Чемпионов. 6 побед в 6 матчах группового этапа Лиги Чемпионов. То есть есть несколько команд, которые это повторили. Барселоны всякие там и прочие команды. Ну да, такие Но Спартак это сделал в каком сезоне? В 95 году. Есть варианты ответов. 95-96, 98-99. 2000-2001 и 2012-2013. 95-96. 95-96. Это, это правильный ответ. Причем все знают. Ты так где-то тоже рядышком был. Это прям отдельный. Пацаны, раз, ну, извини, За то, что знали раз, 94, 94, 94, да, да. Я 94 Я говорю, рядышком был. 95-96. Финальный вопрос. Вопрос от братишек. И сегодня наши братишки это БК Теннисе. Однажды БК Теннисе дала эксклюзивную линию на следующее событие. Будет ли на матче «Спартак» против одной команды РПЛ баннер про нового главного тренера? Про какого тренера шла речь? И варианты ответов. Дмитрий Оленичев, Массимо Каррера, Олег Кононов, Доминика Тедеско. Ты знаешь ответ? Ну, скорее всего, я думаю, да. Ты знаешь ответ? Мне кажется, что я знаю. Мне кажется, это Кононов. А ты угу, что думаешь? Угу. Ну, что? Это, это наш белорусский пацан. Вот этот. Как бы дело в нем. Не, ну в смысле мой? Ну наш. Мне кажется, что я уже тогда был подписан даже на Ну около наш, как бы. Да, да, это... Чувак без носков, который был? Была такая тема. Была такая тема. Товарищ пиджачный. Теннисе дает такую линию. Чуваки просто вывешивают баннер, на котором пишут баннер про Олега Кононова. Коэффициент был 4,7. Чуваки делают легкие бабки на линии от наших братишек из тенниса. На самом деле нет, был счет 15-15. Правильно? Первым ответил вот на ты вопрос. Такой, фил. Ты долго запрягал, скажем так. А фил долго распрягал. Я люблю рассуждать вот это вот все. А кому это надо? Нет, это все разобрал, разобрал. Пацаны, мы живем как бы в таком, да, году вот этом адском. В веке. Не, я не правил, Короче, конечно. Фил выиграл со счетом 18-15. поздравлять Фил, спасибо. Другого. Yeah. Вот, и у нас, у нас подарки. У нас а подарки. А ты с нами здесь отдохнешь. Друзья, ну что, у нас самое приятное это подведение итогов и вручение подарков. Короче, победил Фил против Миши. У него 18 баллов. Миша Мигель, аК синяя ярость. Фил, поздравляем тебя. Да, да, спасибо. В сочах тебя отпиздят, друзья, Мишане. Так что приезжай. Я скажу, что я его друг. Для начала мы хотим вручить приз от нашего магазина Фратрия нашему гостю специальному артема фетисова спартак спасибо москва спасибо. Спасибо, спасибо что пришел спасибо. это было круто спартак это навсегда навсегда из собственного опыта могу подтвердить также от магазина Фратрия серега хотел вручить что-то два сертификата на покупку э, каких-то вещей Поход, топовых как например моя кофта либо васина сертификат на 3000 рублей вручается михаилу михаил в зависимости от того как на краснеет лицо выбирай их зависит коллег поздравляем тебя спасибо что пришел спасибо жаркая рубка и 5000 рублей сертификат от фрат вручается филу фил да спасибо большое спасибо парни так, так, ну же. и наши братишки, ну, Василий, да. Да. пацаны, тема о чем мы говорили, близкая. тема мне близкая, ставки на спорт, надеюсь, сегодня экспрессики <свят> доедут. Короче, пацаны, наши братишки из тенниса решили взять часть этой поездки на себя, и сделать ваш выезд еще ярче, еще развлекать. поэтому вот такие офигенные сертификаты, которые вы можете расплачиваться в аэропортах. На, <свят> <свят> <свят> на 10 тысяч рублей у нас получает победитель. Естественно да, в Сочи ты на этот сертификат едешь, обращайся куда угодно, скажи мне дали, сказали, расплатиться могу здесь, в любом магазине, вообще, продуктовом, знаешь, в селе. Ты этот чек можешь показать, тебе дадут бак. Спасибо, Спасибо, парни. Да, да. Спасибо. Всем, всем всем. А, тебе, братан, 5000 рублей тоже? Еще раз? Спасибо. Конечно. Пятерочка подъехала. Поэтому и Чтобы в Сочи. Чтобы в Сочи ты кайфовал на эту пятерку. Да, еду, сей, сей. А еще братишки из тенниса в курсе. Что на сектор мы ходим в красном? <свят> вот, изготовили ломовейший мерч, который для краснобелых очень подходит. У нас вот такая вот элечка уходит, мешает. Бомба стильная, стильная. <свят> для фила. Для фила теплый вариант. Это толстовка. Теннис. Фила очень огошленные руки, мы не налезем. <свят> Вот, вот так это. Грёб, стол. грёб, грёб. Блин, ты оставочка конечно. Ну, надо было выигрывать, братан. Ну, кто знал, да. Спасибо огромное. Ты не смотрел «Смартак Оренбург», в семнадцатом году? Извините, я был пьян Спасибо нашему другу, нашему подписчику, Дмитрию Санатенову в Сочи, который предоставляет тебе, Фил, жилье в Сочи и два билета на футбол. Баню девчонок и выпивку. Переходим по всем ссылкам в описании. Вратвай, выпуск готовился для вас. И благодаря нашим друзьям. Пожалуйста. Да, и участвуйте, пожалуйста, потому что в Сочи поехали вот так вот. Я как бы... а вот сейчас Сочи? огорчен. Одному <с скучно, да, Ну что, братва, этот выпуск подходит к концу. Всем спасибо, братва, вам, за участие. Надеюсь, нашим зрителям это все понравилось. Василий, тебе спасибо за то, что ты великолепно провел эти раунды. Это время? Это время. И не грустил. Спасибо, что напрягся. А ты ошибательно провел это время. Давай дадим пятачка всем, кто принимал участие. Парни, вы топ. Как а говорится. Скажи мне, брат, а что же было дальше? А что было дальше? А дальше были вы сумасшедшие... Нет. Знаешь, что было дальше, Сочи? брат? Я вот сейчас небольшой черный-белый экран. Дальше были сумасшедшие лайки, много комментариев и миллионные подписки на наш канал. Всем до встречи. Спасибо. До встречи в Сочи.